вардюрьянбо, что в переводе на русский язык обозначает Буда цветом ляпис лазурит, или лхантхабс, который, который буквально звучит как синий цвет. Таким образом можно сказать, что одна из идей появления изображения синего Буды заключается в том, что синий цвет,